Уезжали к машине. Пять минут осталось до школы. Сегодня праздник, который переносится у них на ну, понедельник, выходной. И детки так одеты необычно. Смотрите все. С цветочками. Ладно, я не буду снимать, это а много родителей смотрят. Странно. Детей завезли в, в школу а сами в парк приехали. Тут столько детей. Пока я на площадке, смотрите, вдалеке школа впереди, школа гребли или что это как-то называется проект? не знаю, но ну, у них тут или какие-то учения, или соревнования. Мы только пришли, они играли. Тут так шумно. А, ну у них мяч обычный, такой, ну как на вид, как футбольный. И они перекидывают с лодки на лодку. На лодку, видно, разные команды бьют веслами по голове друг друга. А, Янчик гуляет на площадке. Очень комфортная площадка, такое покрытие удобно. И много какашек птичьих. Что-то кричат они Смотрите, это Лодка как гондола смотрится 12 часов дня Немного испанской жизни Детской Смотрите Сколько школьников Ян с булкой. Мама тоже жует булку Вот, пожалуйста, заходи, занимайся А у нас это все в аренде Сейчас, сейчас, сейчас в, в аренде, руках. да Нет для детей никакого такого спорта и близко Хотите футболом, платите Хотите этим платить, все платите Хочешь э, мотоцикл? Дай ему мотоцикл Совсем другое детство у детей Абсолютно да. Сейчас вот видно ну, Я же еще раз повторюсь, ладно, сейчас война, и сейчас это вообще ничего нет, но до войны, когда было все благополучно, все прекрасно. Развиваюсь, все прям богатый город, но только все за, за деньги. Ну и для детей у нас с ними. Вот так, чтобы это бесплатно было, Нифига. такого нет. А это муниципальная школа, там, где они с веслами, с лодками, все, уже наигрались, по-моему, да? Ходят. сидим с сережей сейчас обсуждаем еще один э, вопрос я вообще конечно поражаюсь э, людям сейчас многие наверное из вас знают что мы проходим коридор затмений и скоро он уже подойдет к своему завершающему концу и вот насколько люди просто неадекватны в этот период насколько э, принимается неправильных решений, насколько помутненное состояние у людей, и когда коридор в заканчивается, то все сразу становится на свои места и многие о своих поступках, о своих действиях потом жалеют. В общем, к чему я это говорю? Вот мы сейчас сидим, нам позвонили тут с такой интересной новостью, вот мы эту новость сейчас обсуждаем, я думаю, с вами поделюсь. У нас в Украине есть магазин, Магазин на Красной Линии, который мы сдавали в аренду. В аренду мы сдавали туристической компании. Сейчас, ну, понятное дело, не работает. Какая сейчас туристическая компания, какие будет туры продавать. Поэтому магазин стоит закрытым, он под присмотром папы Сережиного. Вот. Где-то две недели назад я попросила свою маму поехать полить там клумбу. У нас очень красивая клумба перед входом в магазин, там очень много клойников посажено. И мы как раз осенью еще досаживали, докупали тую, можжевельную, барбарис у нас там растет. И мама приехала поливать и говорит, Аня, по-моему, один куст барбариса выкопали, его нет. Неприятно, очень было неприятно слышать, но что мы можем сделать? Ну, ну, ну, ну ладно, пусть Барбариса это уже не так как бы обидно. Обидно было бы, если бы выкопали там тую красиво, можжевельник огромный. Вот, потом мама уехала к брату в Киев и вот звонит папа и говорит, ему звонят с отделения полиции. И рассказывают, что они поймали женщину, которая выкапывала у нас хвойники в нашей клумбе. Они ее поймали на горячем преступлении, можно так сказать. Сейчас она находится у них в отделении полиции вместе с этими кустами хвойными. И они говорят, скажите, пожалуйста, что нам с ней делать? Так как сейчас идет война, то по законам военного времени что происходит с людьми, которые занимаются вот такими подобными делами, делами мародерства. Мне говорят, если вы пишете на нее заявление, то мы ее просто садим в тюрьму от двух до пяти лет. И ну только от вас зависит, как скажете, так мы и сделаем. И вот мы сидим обсуждаем эту тему. Очень неприятно, очень неприятно, что выкопали растения, которые мы холили, лелеяли, поливали, собственноручно высаживали, да, сами своими руками высаживали, их подстригали, опрыскивали и делали реально, чтобы это было красиво, да, красиво и прохожим, и людям, которые там работают. Но... Их просто веселая жизнь. Mm -hmm. Перед нами выбор. Либо сделать так, чтобы эту женщину посадили, либо чтобы ее отпустили. но естественно, ну, мы не будем писать на нее заявление. Ну, о, о, о чем идет речь? О хвойниках это всего лишь хвойники. Я не знаю, что послужило вообще ее действиям, да, что послужило ее поступкам, да, какие обстоятельства в ее жизни, но сажать человека в тюрьму даже на два года, да, как они сказали, минимум от двух до пяти лет, ну, мы, конечно же, не будем. Но мне okay. очень интересно узнать ваше мнение, как бы вы поступили, скажите, может быть, мы неправы, что мы решили э, ничего не делать с ней? в надежде, что человек все-таки подумает, одумается, а может и не одумается, но я думаю, что уже к нам выкапывать она не пойдет, там в принципе уже нечего выкапывать, там остался один кустик, все остальное выкопали, и, наверное, мы просто уберем и тот, который остался, и засыпем там либо камешками, либо что-то другое сделаем. Жду ваши советы в комментариях, давайте обсудим эту тему вместе, мне очень интересно ваше мнение, ваши советы, пожалуйста, пишите. Я вот сейчас вспоминаю, когда-то была у нас похожая ситуация, когда у нас был бизнес такси. И один из водителей разбил машину, ну как разбил, он попал в аварию, он был виноват, и его должны были лишить прав водительских. Водитель был очень юным, таким перепуганным, как нам показалось на тот момент, совершенно беззащитным, вроде как оправдывался, что больше так не будет. И Сережа решил ему помочь, и решил этот вопрос, его не лишили благодаря Сереже не лишили его водительских прав, и он в течение еще там какого-то времени успешно ездил, работал на нас, и потом спустя там полгода он просто машину разбил в конец, он ее перевернул, перевернулся, там он в ней, еще кто-то, ну то есть машина уже практически не подлежала никакому какому восстановлению. Вот эта авария произошла не случайно, была тоже стопроцентная его вина Он выехал вне рабочего времени на этой машине, выехал в личных своих целях, выехал вообще за город. Это произошло где-то в другом городе. В общем, обстоятельства усугубились, ситуация накалилась. Вот, вот, скажем, такая цепочка вот событий последовала дальше. Но вот давайте обсудим ситуацию, которая произошла сейчас. Войниками. пишите пожалуйста будет интересно давай сладкий сладкий мой малыш сейчас за братиками будем ехать уже в школу вас снимает скрытая камера смотри кто тебя снимает Папа тебе снимает. Все мы видим. Все мы видим. Вс ⁇ мы видим. А, не кусай. Ты где мне кусаешь, меня кусаешь? Ай. Тебя... кусает, мама. Ай! Сейчас я кусаю. <свист> Ты чего кусаешься? Все, давай поцелуйчик воздушный. Согни мне. Конечно. Вот туда. <свист> давай, беру. <Юра. свист> Все. Сладкий мой. Сладкий. Ти-ти-куш, сладкий. Ти-ти-куш, ти-ти-куш, вкусным. Опять мама кусаешь. Больно. Вс, машина, Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Время забирать детей из школы. Два часа дня. Вывели старшеньких. Сейчас младшие. Я успею в машине. Sería la fórmula correcta y más habitual para pedir una visita con el médico. La siguiente. Hola. quiero pedir hora para una visita. ¿Vale? Pedir hora. Esta es la que más utilizamos en español. ¿Vale? quiero Урок можно заканчивать, да?